Чем она является Земля? Не сфера, а чем? Орисфера. Орис... Орис... Орис... Орисфера. В гиперболическом пространстве. Ну что ты написал? Это еще Ломоносов. Ой, фу, это Лобачевский еще, предположил. Арисфера -а э, в, в гиперболическом пространстве. Но если проще так будет, то сфера отрицательной кривизны. Да, да, гораздо проще, спасибо. Есть три вида пространства. Есть пространство Евклидово, есть, есть Риманова, а есть пространство Лобачевского. На самом, на самом деле они существуют все три. Космос мы считаем по Риману, Землю мы считаем по декарту, мы рисуем эти самые, ну, эти X, Y, Z, да. Это декартовая система координат. Uh -huh. А есть еще система координат с отрицательной кривизной. вы ее видите каждый раз. Когда вы смотрите на горизонт, вам объясняют, что это такие специальные свойства глаза. Но это не свойство глаза, это свойство пространства. Уменьшать на расстоянии. Углы уменьшаются на расстоянии. Чем больше треугольник в этом пространстве, тем меньше сумма его углов. Сумма углов треугольника в этом пространстве всегда меньше 180 градусов. Непонятно? Нет, понятно. Просто, Я мяшу, ты, просто ты, такой, ты такой гик. Это ужасно. Я понимаю, но дело в том, что... А, а что отец, такое ариосфера? Не, ну понятно, что ты украл идею, как всегда. Сфера э, с отрицательной кривизной. Впуклая. Впуклая.